как искать блогера для сотрудничества, каким образом подобрать блогера для рекламы вашего бизнеса, сделать так, чтобы блогер, которого вы выбрали для рекламы своего бизнеса, был максимально подходящим. Если вы продвигаете свой бизнес и вы только начинаете или хотите его развивать посредством работы с блогерами, то смотрите это видео до конца, потому что я вам сегодня расскажу, какие э, лайфхаки мне подсказали мои подписчики в отношении работы с блогерами, а также я дам свои четкие рекомендации по тому, на что обращать внимание при выборе блогера. Привет, я Елена, я из Латвии, и я приветствую вас на своем YouTube-канале, на котором мы говорим про рекламу, про маркетинг, про продвижение вашего личного бренда или вашего бизнеса в социальных сетях. Не так давно в своем инстаграм-профиле я попросила своих подписчиков, уже существующих бизнесменов, поделиться, какими лайфхаками они пользуются для того, чтобы выбирать блогеры для сотрудничества. Какие-то часть этих рекомендаций я вам сейчас скажу и также дам оценку по поводу того, насколько данный метод, указанный моими подписчиками, эффективен или не очень. В конце видео я подскажу, на что стоит еще обращать внимание для того, чтобы блогер, которого вы выберете для рекламы своего бизнеса, был максимально подходящий именно вам. Итак, первый пункт, который мне посоветовали, это смотреть на количество просмотров видео в блоге. И да, я здесь скажу, что это достаточно хороший показатель. Предположим, если у блогера в подписчиках 10 тысяч человек, а просмотров на видео 1000, то это очень-очень-очень мало. Как вы знаете, Instagram видео продвигает контент намного лучше, и видеоролики продвигаются намного лучше. Если в блоге с 10 тысячами подписчиков такие небольшие просмотры, то об этом стоит на самом деле задуматься. Следующий совет – количество просмотров в Reels. И тут я скажу, что я совсем с этим не согласна, потому что а, Reels, насколько вы знаете, продвигаются по всему миру, и ваш Reels, который вы сняли, например, в Латвии или в России, могут увидеть и в Америке, и в Испании, и в какой-то другой стране. И если мы говорим про рекламу вашего бизнеса, особенно если ваш бизнес э, геолокационный какой-то, да, важно продвижение по месту, э, нахождения данного бизнеса, то просмотры в Reels вам на самом деле не дадут никакой хорошие картинки, потому что а, просмотры по всему миру еще не значат, что люди будут покупать в ваши конкретные локации. Поэтому данный совет я считаю не очень эффективный. Следующий совет это а, качество контента. С этим я абсолютно соглашусь, потому как а, если вы бренд и вы вы себя позиционируете по каким-то четким критериям, то вам 100% нужно смотреть на качество контента, создаваемым блогером, к которому вы собираетесь идти на рекламу, чтобы не было никаких разногласий в соответствии контента, чтобы не было противоречий каких-то, да, чтобы ценности данного блогера были близки с теми ценностями, которые хочет ваш бренд нести в массы. Следующий пункт, который рекомендовали мои подписчики, это количество подписчиков. И тут я вам хочу сказать, что на самом деле количество подписчиков абсолютно ничего не значит, то есть сама по себе эта цифра ни о чем нам не говорит мы не знаем, насколько это чистая аудитория насколько она набрана чистыми методами, да, мы не должны смотреть просто на цифру в количестве подписчиков, а на что обращать внимание об этом скажу чуть-чуть позже а следующий совет, это проверка соответствия целевой аудитории а в смысле, что это значит а это ручная проверка, когда заходят просто в подписчиков блогера и проверяют, что это за аудитория, чем она живет на самом деле я могу сказать, что это хороший метод, но очень долгий и это прям занимает на самом деле очень-очень много времени, поэтому я вам не рекомендую этим пользоваться. Но если вы если у блогера не так много подписчиков и у вас на это есть время или есть люди, которыми этим будут заниматься, то можете использовать этот метод, он совсем даже неплох. Следующий совет – смотреть количество лайков под постами. И здесь тоже на самом деле такой совет – это двояки, потому как если их очень мало, то тут надо за. Но если их много или их количество плюс-минус нормальное, то это тоже абсолютно не показатель, потому что реклама творит чудеса, вы можете отправить или отправлять все ваши посты в продвижение и эти посты будут с большей вероятностью набирать лайки поэтому просто количество лайков над поста на постах это показатель который ни о чем не говорит и последний совет который мне дали мои подписчики это смотреть на темы которые несет опять-таки в массы блогер мы я говорила уже по поводу создаваемого контента темы о чем блогер пишет в своих постах а еще очень важно понимать что о чем блогер говорит в слове Stories, потому как посты могут быть достаточно специализированы, а в сторис человек может раскрывать свою личность, и вот эта личность может немножко не совпадать с какими-то вашими ценностями, опять-таки, вашего бренда. Поэтому за любым блогером, который вы собираетесь брать, на рекламу э, стоит какое-то время понаблюдать, посмотреть, что он рассказывает, как он ведет себя в сторис, как он ведет в целом свои сторис, выстраивает какие-то логические цепочки, насколько он категоричен в своих мнениях. А в целом, э, наблюдать за блогерами, с которыми вы хотите сотрудничать, это э, очень и очень хороший совет. Это я вам рекомендую. Как я уже сказала ранее, количество подписчиков или количество лайков под постами абсолютно не несет никакой ценности. Почему? Потому что и то, и другое можно так называемо накрутить с помощью рекламы. Но на что стоит вам обращать внимание, если вы собираетесь выбрать блогера? В первую очередь вы должны смотреть на процент аудитории блогера. Зачем это нужно? когда это нужно? Только тогда, когда вы, вас интересует определенная локация. То есть, например, вы бизнес в Латвии. Я из Латвии, меня интересует продвижение в Латвии. Я, скорее всего, буду выбирать только тех блогеров, которые имеют больше процент латвийской аудитории, потому как ваш бизнес может не интересовать аудитория из другой страны. Понятное дело, что если у вас онлайн бизнес, и он сосредоточен по всему миру, то этот процент не очень важен. Но если вы находитесь в какой-то конкретной локации, и у свои услуги конкретно в локации, то первое, что вам нужно знать, это процент аудитории, нужна аудитория у блогера в профиле. Каким образом это можно проверить? Я вам дам ссылочку в описании к данному видео на хороший суперский telegram бот который проверяет данную информацию и выдает локации людей в профиле блогера больше. Это можно проверять. Следующий момент, Engagement Rate. Что это такое? Engagement Rate это процент вовлеченности людей в контент, но engagement rate составляют количество лайков, опять таки количество комментариев, какого-то вовлечения в контент. И опять таки могу сказать, что все это очень такой неоднозначно на самом деле. Критерии, потому как а, те же самые лайки, как мы разобрались, можно набрать э, можно набрать а, через рекламу, а, комментарии можно набрать через какие-то чаты активности. Поэтому а, я могу сказать только одно. Понятное дело, что это будет важно только в том случае, если engagement rate низкий значит, что там вовлеченность контента контент очень низкая, и такой блогер, скорее всего, будет а, малоэффективен. Но помним о том, что engagement rate сам можно повысить с помощью или рекламы, или каких-то. Это недобросовестных инструментов, таких как чатов активности, лайк-таймов и всего остального. Об этом мы помним. Следующий момент, на который я считаю, вам нужно обратить внимание, это все-таки ценности блогера. Ценности блогера – это то, что вы должны точно знать и прежде чем выбирать блогера для рекламы своего бизнеса. Потому как, опять-таки, сейчас в мире очень много противоречивых тем, и если блогер несет в массы какие-то темы, которые вашему бренду не подходят, об этом стоит знать заранее, для того, чтобы потом вам или вашему бренду кто-то не сказал, пальчиком не погрозило, не сказал, вы знаете, ваш бренд рекламирует человек, который абсолютно противоречит вашим ценностям. И, этом, и об этом нужно думать заранее. И сейчас такой появляется тренд, как выбирать для рекламы своего бизнеса мини-блогеров, потому что считается, что мини-блогеры за счет своего энтузиазма хотят больше вкладываться и, скорее всего, будут приносить лучшие результаты. Если вы собираетесь рекламировать свой бизнес, то, пожалуйста, обратите внимание и на мини-блогеров. И последний момент, который я хочу вам обязательно посоветовать, всегда, всегда просите статистику у блогера перед выбором его на рекламу. Какую статистику просить, в зависимости от того, чего вы от него хотите. Если вы хотите размещения поста, то просите статистику постов за период, за месяц, за три месяца. Смотри, сами решайте, за какой период просить. Если вы хотите размещение рекламы в сторис, то просите статистику в сторис. За какой период, опять-таки, желательно посмотрите неделю Instagram он а, цикличен, он охваты нам раздает по-разному, поэтому в определенные э, дни недели охваты могут быть реально ниже. Поэтому для того, чтобы и вы могли точнее выбрать, в какой день а, просить блогера о рекламе, запросите статистику на все дни недели и посмотрите, в какие дни его аудитория реагирует и общается с ним намного больше. Таким образом вы поймете, подходит вам блогер или нет. Статистика на самом деле это очень важный показатель, и поэтому я вам рекомендую обязательно брать статистику у блогера перед размещением у него рекламы. Вот такие вот нюансы я для вас подобрала в отношении работы с блогерами. Пожалуйста, поделитесь в комментариях, чем вы пользуетесь, когда выбираете блогера для своего бизнеса, или же поделитесь в комментариях, насколько вам были полезны мои советы. Обязательно поставьте лайк этому видео, мне будет очень приятно. И мы с вами встретимся на следующей неделе. А всем хорошего настроения. Пока!